Всем привет, ребят, с вами Антон Ларин. Сегодня у нас большая подборка самых безумных средств передвижения. Я уверен, вы ждали этот выпуск, ведь я читаю ваши комментарии и часто вижу «давай средства передвижения». Окей, получайте. Но ну, перед началом ролика обязательно хватайте чего-нибудь вкусненького и, конечно же, напиток. Присаживайте свою попку поудобней. И да, не забывайте, каждый, кто досмотрит до конца, сможет поучаствовать в конкурсе на тысячу рублей. Немного, но все же. Ну, а теперь от вас я жду царский лайк, подписочку, если вы еще не подписаны, и погнали! И первым же средством передвижения сегодня будет такая вот топовая машина времени. Сделали ее для комфортной перевозки с собой одного пассажира. Вот... Что, повелись? Я тоже в таком ракурсе никогда бы не подумал, что это реально деревянная лодка. Причем сделали ее очень красивой и в то же время необычной. Чего стоит одна конструкция транспорта с этим люком, колоритным рулем и огроменным вентилем сзади? Также у этой лодки имеются небольшие колесики, по которым она спокойно передвигается даже по земле. В общем, выехал на такой из гаража, доехал до речки, спустился, покатался, покупался и поехал обратно до дома. Не жизнь, а сказка!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 Все те же здоровенные колеса вытягивают тачку из любых пробелов и не дают ей перевернуться. А суровости внешнему виду придают красивые красные фары, которые в сочетании с зеленым корпусом смотрятся изумительно. Потрясающая работа! Кто-то, как мы сегодня убедились, делает из своей машины танк, а кто-то, как вы сейчас убедитесь, делает танк из подручных материалов и не видит в этом никакой проблемы. Да, он получится более маленьким, но все же получится танком, верно? Именно такого принципа придерживался автор проекта из этого видео. Мужчине удалось построить миниатюрный вариант военной техники с двигающейся пушкой и гусеницей. Да, конечно же, он вряд ли преодолеет тяжелую дорогу из болота и грязи, какие-то большие камни и все такое. Но если брать что поменьше, из его уровня, так сказать, то там он покажет шикарные результаты. К тому же внешний танк круто выглядит. Осталось узнать, можно ли стрелять из пушки, или она только двигается. И можно идти завоевывать... завоевывать первые места на выставках техники. Если прав у вас еще нет, а водить уже вовсю не терпится, то предлагаю сделать что-то похожее на этот проект. Он представляет собой мини-машинку желтого цвета, которая ездит на четырех колесах. Правда, колеса не настоящие, не автомобильные я имею в виду, а велосипедные. Да и управлять машиной нужно точно так же, как и обычным великом. Зато вы, во-первых, сил больше прикладываете, а значит лучше тренируетесь. Ну и во-вторых, круче выглядите. все таки люди точно будут оглядываться на этот необычный проект. Мне работа зашла. Выглядит приятно для глаз. Да и едет вроде тоже хорошо. Плюс крыша над головой всегда была к месту. Ставлю Лукас определенно. Кто-то любит спорткары. Кто-то обожает всякие дачные варианты для перевоза грузов. А другие могут кайфовать от тех же тракторов. Причем появляется такая необычная любовь с самого детства. Именно так и случилось с нашим следующим гостем. Зная его предрасположенность к тракторам, отец построил такой вот агрегат, способный по-настоящему работать как оригинал и доставлять сыну море положительных эмоций. Не знаю, по-моему, вот этот звук трактора, то, как он дребезжит и все такое, это неотъемлемая часть всей топовой атмосферы. И оно здесь присутствует. Как-то даже самому захотелось поуправлять этим большим транспортным средством. У вас нет такого?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 А это супер жесть в плане авиатехники. обычные я такие модели видел лишь игрушечными, с пластмассовым человечком внутри. Но здесь ребята, извините меня, вообще не переживали. Они построили такой же миниатюрный самолет и заставили друга пилота на нем взлететь. Вот же чумовые ребята! Как у них только смелости на это хватило! Просто я посмотрел это видео, видел, как они заводят пропеллеры при помощи какой-то веревки и при помощи второй руки. Слышал звук мотора и как-то сильно переживал насчет надежности конструкции. И то ли полет реально длился меньше минуты, то ли это была склейка. А хотя, впрочем, уже не важно. Главное, что человек приземлился, и все остались живы-здоровы. Но самолет все-таки просто обалдеть какой интересный, и в то же время опасный. Вот это я понимаю, экстримчик. Ух ты! На очереди очень классный педальный грузовик, который ничуть не отличается от настоящего. Он выполнен в насыщенно красном цвете, а также имеет четыре колеса, светящиеся фары, боковые зеркала, дворники и большой руль. Украшают грузовой автомобиль различные надписи и прочие декоративные элементы. В детстве у меня была мечта – почувствовать себя водителем большой машины. И знаете, если бы мне дали возможность покататься на чем-то подобном, я был бы самым счастливым человеком на свете. А это конференцбайк, Байк» – семиместный велосипед для проведения важных переговоров. Ладно, шучу. Это веселый и немного безумный способ поколесить по парку в солнечный день. Сзади предусмотрено местечко, куда можно скинуть свои вещи, чтобы они не мешались в пути. Обратите внимание, педали крутят все, так что никто не будет сидеть без дела, ковыряясь в носу. Насколько я понял, шесть участников держится за круг, а седьмой – самый главный, ведь ему предстоит направлять и поворачивать. Знаете, что я хочу вам сказать? Люди во все времена придумывали разные модели своих собственных новых велосипедов.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 Главное, как мне кажется, чтобы в таких работах все элементы, и в частности сидушка, была хорошенько отшлифована. А то бац, сел такой на какую-нибудь занозу. И уже не так весело, да? На очереди пивная лодка. Да-да, так и называется. Она довольно просторная, несмотря на относительно скромные габариты. Судно имеет большой стол и много сидельных мест. Но знаете, в чем главная фишка? Здесь никто не халявничает. Каждый, кто пьет, должен крутить педали, расположенные прямо под сидушкой.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 Эти широкие колеса, эта платформа, все металлическое, надежное и в то же время очень красивое. Напишите в комментах, взяли бы вы в аренду на прогулку такой скутер, если бы он стоял рядом с вами. Знаете, к какому выводу я пришел? К такому, что народу безумно нравятся вот эти вот фургончики от Вагина. Они и в мультиках, и в репликах, и в самоделках встречаются. Короче, где их только нет. Так, на этот раз ребята повторили фургон, увеличив его в размерах. Получился настоящий гигант всех Т1, который к тому же оснащен прикольной подсветкой, интересным внешним видом и забавным интерьером. Короче говоря, получился истинный хиппи-мобиль. Укуси меня, пчела! Это еще что за чудо чудное? Я даже боюсь спросить, кто и зачем это придумал. Меня распирает от любопытства, но давайте разбираться. Значит, какие-то парни решили взять у бати старую Хонду Цивик, нафиг убрать у нее двигатель... Действительно, зачем он нужен? И заменить его... Э, двухместным велосипедом? Как ни странно, автомобиль действительно поехал. Хотя, если честно, ездой это не назовешь. Скорее, потелепался. Как у этих крэйзи все это получилось? Непросто. Авторы демонтировали мотор, но оставили трансмиссию хэтчбека, с которой связали педальный механизм. Сам велосипед закрепили на небольшой раме, сняв с него заднее колесо. Максимальная скорость, до которой этот автомобиль из будущего разогнался, составила 3,5 км в час. На минуточку это медленнее средней скорости пешехода. Кроме того, для управления такой машиной требуется 3 человека. Один из которых сидит в автомобиле, рулит и подбирает оптимальная передача. Знаете, а этот велик мне сразу почему-то напомнил по форме какой-то ключик. Ну серьезно, представьте только, просто поверните его в своей голове на 90 градусов. Заметили? Заметили? Нет? Ну и ладно. В общем, главное, что велик реально странный, и это уже никто не сможет отрицать. Выглядит очень прикольно и необычно. Из-за маленьких тоненьких колес, скорее всего, не сможет передвигаться по трудным дорогам. Но как смешной вариант для прогулки по парку, всегда пожалуйста. Интересно, автор идеи на таком вообще катается? Или просто создал его для своей коллекции необычного транспорта? На очереди у нас Порш. Да не простой, который вы уже миллион раз видели, а 550-й.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 Вот такая вот богатая на историю машинка, которую в точности повторили эти ребята. Потрясная работа. Так, я что-то не понял, это велосипед или машина? <как> Пишите свои предложения в комментарии, что это за мутант такой? У него есть четыре толстых колеса, крыша, одновременно закрывающая перед, большие фары, как у машины, велосипедный руль и два местечка. Правда, тому, кто сзади, будет чуть тесновато. Но знаете, у такой штуки есть одно большое преимущество. На ней можно кататься как по дорогам, так и по тротуарам. Да и визуально велокар смотрится очень классно. Все, теперь я знаю точно, о каком транспорте мечтаю. Что вы представляете, слышим мотив песенки «Праздник нам приходит, праздник нам приходит». Думаю, все вспоминают рекламу Кока-Колы и одновременно ненавидят маркетолога, придумавшего эту засевшую в голове рекламу. Тем не менее, есть от нее и плюсы. Вот какой-то старичок настолько этим вдохновился, что решил построить свою фуру, сделанную под стиль газированного напитка. Как вам проект? Оцените его в комментах по десятибальной шкале. Судя по всему, автор следующего видео переиграл в танки или какие-нибудь подобные войнушки. Ибо другого мотива создавать кресло на гусеницах я больше не вижу. Хотя эта идея до сих пор мне и кажется бешеной, что-то в ней все-таки есть. Наверное, это экстремальная изюминка, делающая из нее раритетный и неповторимый вариант, способный доставить своему водителю море эмоций. Прикиньте, рассекать на такой по горкам, когда ты вот-вот уже вроде как выпадешь из кресла, а на самом деле остаешься в нем, потому что гусеницы очень надежные. Смотрю я на человека, управляющего этим транспортом, и капец, как хочу оказаться на его месте. Ну хотя бы на часок. Не знаю, как вы, но лично мне очень нравится покупать новую одежду. Сразу как-то свежо себя чувствуешь, весь прям светишься изнутри. Особенно это относится к обуви. Только вот последнее время я чего-то не находил себе подходящей модели. До тех пор, пока не встретил вот это. Это потрясающий сапог на колесах. Да, уж такую обувь я бы определенно себе захотел. Как вы уже догадались, смысл проекта в том, что это как бы ролики, только немного более большие. Ха, а теперь вам загадка, ответ на которую жду в комментах. Как водителю попасть внутрь этого бешеного транспорта?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 Помните, как нам любят говорить, мол, вот что ты сидишь за своим компьютером? Была бы возможность, вообще в с не слазил. На нем бы за едой катался, в туалет, на учебу и на работу, и так далее. Так вот, судя по всему, если вы сидите на диване, и вам говорят это в отношении него, то теперь их мечты станут реальностью. Этот диван действительно может передвигаться по дороге, причем гонять на нем вы можете даже вдвоем, а точнее так будет даже удобнее. Поэтому посидели, покайфовали дома и поехали за продуктами в магазин. По-моему, топовая идейка.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 на какой-нибудь ерунде так не покататься. Так что ставлю белой ласточки 10 баллов из 10. Следующее видео доказывает нам тот факт, что люди могут придумать совершенно любые вещи. Даже те, которые вы раньше видели бессмысленными. Придумать и реализовать. Так кто-нибудь хотя бы раз в самой извращенной фантазии представлял себе восьмиколесный спорткар? Вот-вот, и я о том же. Обычно много колес характеризует проходимость грузовика, так как это то, что ему напрямую нужно. Спорткар же, наоборот, стремится избавиться от всего лишнего. Однако авторы этого видео либо гении, которые что-то знают, либо те, кто просто загубили спорткар. Они присандалили к нему дополнительные четыре колеса и получили восьмиколесную тачку. Насколько она быстрая, нам не показали. Но мне от одного ее вида уже не по себе. Помните, как все мы любили кататься на великах? Дача, природа, твой двухколесный друг всегда рядом и готов на любые свершения. На своем велосипеде ты чувствовал себя настоящим летчиком, живой пушинкой, которую ничего и никто не могут удержать, правильно? Эм, так вот, судя по всему, детство или уже взрослую часть жизни автора данного ролика так вряд ли охарактеризуешь. У него есть велосипед, с этим все пока идентичны нам. Только вот велик, мягко говоря, пушинкой не назовешь. Не знаю зачем, но парень построил его в виде танка. И то ли он действительно теперь такой тяжелый, то ли это просто подобный камуфляж. В любом случае, мне такая идея даже понравилась. Практичный велик-танк, на котором ты и перевезешь что надо, и товарища по взводу подбросишь до нужной точки. В общем, прикольно. Не помню, говорил вам или нет, но я большой фанат винтажных тачек. Вроде той, что вы видите сейчас на экране. Это Бейкер Ларк 1959 года компактный автомобиль, производимый американской компанией Stadbaker Corporation. История этой компании началась в середине 19 века. В 1852 году в городе саут Бенде, штат Индиана, было образовано семейное предприятие Stadbaker по изготовлению конных экипажей. Спустя 48 лет Бейкер стала производить кузовы для электромобилей, а в 1904-м из ворот ее завода выехал первый бензиновый автомобиль, созданный на базе шасси фирмы General Automobile. А теперь вернемся к нашей ласточке. Да, она немного потрепанная. Да, местами слезла и потускнела краска. Да, есть ржавчина. Ну и что? Поверьте мне, с ней даже рядом не стоят все эти ваши современные спорткары. Это настоящий раритет, за который коллекционеры автомобилей вывалили бы огромные денжища. Кстати, заметили пасхалку? Я одет Ливуди на колесах. Porsche 904 Carrera GTS Даже детская моделька, как по мне, уже производит впечатление и заставляет на себе прокатиться. А что же было с оригинальной, когда она только появилась в продаже? Вы бы знали. Наряду с ярким внешним обликом, примечательными передними фарами и кузовом, усиленным стекловолокном, первый GTS производил впечатление не только дизайном, но и техническими характеристиками. Вес 650 килограммов, высота 1,06 метра, мощность 180 лошадиных сил и максимальная скорость 263 километра в час. В 1964 году этот гоночный автомобиль с допуском к эксплуатации на дорогах общего пользования с блеском показал себя в гонках на выносливость. Следующий велик уже на самом деле совсем не похож на себя раньше. Автор идеи взял за основу его конструкцию и заменил ее так, чтобы на ней можно было кататься по снежным горам. Получился своего рода снегоход. Сделан он, кстати, очень красиво. Управлять таким максимально удобно и просто. При любом наклоне руля снегоход быстро меняет направление и входит даже в самые сложные повороты. Эх, оказывается, можно брать так и менять свой велосипед на снегоход и обратно сезон к сезону. Ну, крутая же идея! Следующий электросамокат сразу же бросается в глаза своим необычным экстерьером. Уникальные изогнутые линии и запатентованные дизайнерские решения, его отличительная черта. Рулевая стойка, углы наклона ручек, стойка сиденья и само сиденье, а главное сам корпус и дека. Все имеет свой неповторимый уникальный стиль. Верхняя крышка корпуса электросамоката Velocifero Mad сделана из высококачественного и легкого бамбука. Ее волнистые линии специально разработаны так, чтобы водителю было удобно ездить как сидя, так и стоя. Это запатентованная технология, которая повышает эргономику и улучшает аэродинамические характеристики самоката. Электромотор мощностью 800 ватт, передняя и задняя подвеска и широкопрофильные колеса позволяют ездить по бездорожью и наслаждаться поездкой на любой поверхности. Будь то горный серпантин, брод или лесной массив, вы без труда сможете его преодолеть. Ну и финальный ход рот, который я хочу вам сегодня показать, настолько хорош, что просто не может быть правдой. Я реально не могу поверить, что где-то на другом конце мира люди рассекали по нашим с вами реальным дорогам на подобном красавчике. Машину уже правда будто вытащили из игры, у вас нет такого ощущения. То ли это фишка съемки, то ли работа достойна новой премии, если подходящий на этот момент еще не придумали. Ход рот сделан под стиль ретро, имеет топовый и в то же время необычный окрас, двигатель, выпирающий из капота, плавные линии фары всего корпуса в целом, а также немыслимые для своего вида характеристики. Тачка очень быстрая и маневренная. Осталось понять, правда ли это, и если это так, отправиться на ее поиски. Хотя я бы на месте владельца данного хот-рода его не продавал. Больно уж красив и необычен.